Ну, снова здравствуйте, мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу И сейчас мы делаем массаж грудной клетки спереди В принципе, мы, когда переворачиваем человека, ну, если у нас полный массаж, мы делаем, да, то мы перевернули Начали с ног, снизу вверх идем, потом живот, потом грудную клетку, шею и череп, ну, лицо и голову Значит, живот мы уже в прошлом видеоролике рассмотрели. Переходим к грудной клетке. Смазали, ну, в зависимости от волосного покрова, обильно маслом настолько, насколько нужно, да. Тут нету такого общего принципа, чтобы маслом много, мало ли, да, столько, сколько надо, чтобы было достаточно по вашему усмотрению. Теперь вдоль ребер они опускаются вниз, вот их раздвигаем пальчиками и чуть-чуть с вибрацией. Идем вниз, освобождая человека от межреберной невралгии. Там между ребер есть такие короткие мышцы. Саму широкую грудную мышцу целиком распластываем и растягиваем. Вот как бы ее видите, приподнимаем вверх и растягиваем, размазываем. Ну, в принципе... Как мужчинам, так и женщинам массаж груди делается одинаково. Про устранение мастопатии и ну, там, гной всяких процессов да, в груди, в молочных железах. Это отдельный видеоролик этому посвящен. Здесь не буду показывать. Вот также видите, растрясаем. Ну, мышцы соответственно растут от грудины в бок и вот туда вверх. Теперь обращаем внимание на ключицу растираем ее отдельно снизу под ней и над ней мышцы крепятся к плечу и как бы плавно переходят в дельтовидные мышцы под ними точнее но ну, вот поэтому мы так достаточно сильно глубоко пальцами проникая проходимся вот туда вот туда можно даже тому кому позволительно посильнее лапы леопарда ну, спрашивайте всегда, волоски там нормально терпят? Нет. Ничего не рвутся. Вот, значит, можно посильнее. Вот, соответственно, уже видим гиперемию, да? Хорошую. И э, у грудины есть как бы такие шишечки, которыми они э, крепятся, от которых крепятся ребра. Вот они, да? Э, значит, вот проходим по ним и, и отсюда же растут мышцы, да? Таким образом. Один палец вверх по груди, а два в стороны. Вот рисуем как бы, тройной лепесток клевера, вот, впиваясь в человека, и в этот момент мы, вот где ключица, видите, ключица снизу, вот мы в уперлись, и сверху вот ямочка, да? И еремная ямочка. Вот мы в них уперлись, несколько раз так, а в этот момент мы человека обходим эргономично, на трассе его время. И завершаем процесс с обратной стороны уходим в ребра и в принципе тут делаем то же самое старайтесь идти по ходу ребер вот они видно да отсюда идут вниз и сразу же поворачивают вверх то есть вот так наше движение идет опять растираем всю широкую мышцу груди малую мышцу груди. Ключицу отдельно, да? Теперь можно большими пальцами отделяем как бы вот место крепления грудных мышц от грудины. Целиком вот, вот, вот так массивно отделяем. И переработанные клетки продукта распада вводим в подмышечную зону. Делаем это плотно и мягко. Вот сюда, туда, туда, туда. Они уходят под мышечную зону, переходим на шею, мягко обнимаем сосцевидно-подключичную сосцевидно подключичную грудинную мышцу грудина сосцевидно подключичная мышца, вот она, как раз зажимается удобно Такой прием ножницы, да, только мягко, мягко, не сильно Мягко по ней проходим, снизу вверх, да, опуская лимфу со щек с ушей вот снизу вверх снизу вверх проходимся по подбородку снизу стимулируя этот как бы вот процесс лифтинга подвислых шей и уходим плавно плавно, плавно, плавно вот туда, лимфа, лимфа, лимфа, вот туда туда туда вот, лимфу, лимфу, туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда туда а лопатки опустить. Далее есть такой прием, который э, из пира, возьмем его из пира, просто диаметрическая релаксация. Э, он хорошо расслабляет по диагонали все, все тело, всю спины. Знаете, иногда бывают люди лежат и такие вот так закрепощены все. Да? В этот, после этого приема они сразу фу, и растекаются по столу. Значит, потренируемся. Противоположным берем плечо, на вдохе я давлю вниз, а ты поднимай вверх. Попробуй. Да, да, да. Только не грудная клетка, а именно плечо. Расслабились. Еще раз. О, вот так. Одно плечо. О, вот так все. Ага, все, расслабились. Когда говорю расслабились, закончили упражнение и просто плюхнулись на стол, растеклись по столу, расслабили все мышцы. А здесь будем поднимать, вот я в гребне подушку костей давлю, поднимай бедро вверх. Нет, только бедро. Не, не, не, не, не, вот так. не, а, вот Еще раз. не, не, не, не, да, все, да, не, ага. Все, все, все, Получу, получилось, молодец. Все, теперь приготовились и одновременно вдох. Плечо вверх, бедро вверх. Вот, тянем, тянем, тянем, тянем. тянем, тянем, тянем, тянем. Фу, выдохну. Между подходами где-то проходит секунд 5-7, ну лучше 7 секунд, Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. это мы досчитали до 7, еще раз вдох, вдох, выдохнули, растерплись, ну соответственно таких подходов вот от 3 до 7 максимум на каждую сторону, теперь здесь вдох, Ядро не в ту сторону давишь, выдох бедром еще раз вот в эту сторону, угу. вот в эту сторону. так еще раздох да да да да да и дай дай дай ну кстати расслабляются косые мышцы квадратные мышцы живота дополнительно расслабляются так но ну, мы потихонечку переходим к шее вот мы ее сделали сверху не соответственно то, что мы говорили сверху вниз идет массаж лица покажем отдельно в следующем ролике, а сейчас если его не надо делать то некоторые завершающие приемы, не голова лежит, лежит, лежит сам, ничего не делай предупреждайте человеку, что мне помогать не надо, напрягаться не надо, сопротивляться не надо просто ваша задача расслабиться и ничего не делать растянули декомпрессионно шею, вот несколькими такими вот приемами Потом подогнули под шею руки туда поглубже. Поставив их вот так ребром на стол. Вот так. А, я? Вот так? Не-не-не, ты, не ты. А. Я. А. Между ними лежит шейные позвонки, отростки, да? И мы от грудных позвонков, ну практически там от третьего, от четвертого позвонка, может глубже, да, поднимаем шею. И как бы получается прокатываем ее по своим пальцам. Держи, главное голову не поднимаем ничего не делаем. Вот поглубже зашли. Подняли. И медленно прокатываем на себя. Растянули, сделали из рук тарелочку такую и пальчиками. Вот посмотри, покажу снизу. Вот он пальчиками. Сейчас покажу. Вот так вот легонечко-лигонечко на себя. На себя. Поднимаем, подтягиваем шею и человек еще больше расслабляется. Вот еще покачали. Прошли по волосиной части, ее размяли. С этой стороны большими пальцами по вот такие спирливидные движения, по линии роста волос. Уводим опять лимфу к шее. Идем поглубже. И теперь второй проход делаем с вибрацией. Вот с такой. Пошли поглубже. Фибрации. Опять подтянули шеф на себя, на тарелочки потолчали. Яблочко. Растянули мягко. Человек все больше успокаивается. Здесь движение уже такие не сильные. Опять лимфу провели туда. Захватили поглубже. И третий проход у нас идет по очереди. Каждая рука обгоняет другую. Сейчас по глубже. Вот видите, как локва раскачивается. Вот опять натянули на себя, под соствидные отростки. Опять под... да. расслабили, расслабили. И уводим лимфу, может, по ушам даже в сторону. Очень хорошо лимфа. Рабатывает. вот таким движением, мягко, лягунечко. Идем в тело человека, отдавая ему лимфу. Следующий прием. Нет, ты ничего не понимаешь, ничего не делай вообще. Следующий прием. Поворачиваем голову в сторону. Грудина подключичное сосцевидную мышцу таким образом мы обозначили она видна, да? Ее методом релизинга, но ну, на нее нельзя давить сильно, да? Ну, так в принципе можно легонечко размять. А, упираемся, поэтому мы упираемся в то место, где она растет, и в то место, где она здесь. Мягко. Гипотенером ладони и тенером ладони. Растягиваем ее мягко, мягко, мягко так. Расслабляем, расслабляем. И сейчас будем проходить все шейные мышцы вот так вот по кругу. Ну там лестничные и все мышцы с той стороны. Хватаем человека за затылок под ним. Под ним. Ладой накладываем, ой, предплечье накладываем на челюсть. А эту руку в плечо. И разворачиваем человека по спирали. То есть вот так, в этой плоскости. То есть перпендикулярно позвоночнику. Не убирая руки, перекладываем ее на скулу, верхнюю, да? А здесь угол меняем и вот туда, по 45 градусов. Растягиваем вот в сторону. По 45 градусов относительно оси позвоночника. Перекладываем руку на висок, а тут руку прям в тело. И примерно вот под 10 градусов относительно позвоночника. То же самое проделываем, соответственно, с другой стороны. Стянули. Теперь медикулярно позвоночнику 45 градусов позвоночнику 10 градусов позвоночнику и еще раз раскачали голову раскачали голову можно отдельно с этой стороны продавить малую грудную мышцу и опять же уводим ее в к лимфоузлам с этой же стороны можно ну, особенно, ну, это особенно хорошо, когда у человека под ним поднято плечи. Вот туда, он вперед загибает. Руку расслабили. И вот проработали эти мышцы вот на таком растягивающем моменте. Видите, как вот я ее руку расслабил. Натягиваю на себя мышцу. То есть вот я ее натянул, мышцу, да, и параллельно я ее в бок отодвинул. Можно также массаж перейти к массажу рук, но об этом опять же в следующем видеоролике, вы видите, спускаем лимфу с рук, вот, а прорабатывать это можно и отсюда и отсюда, вот рука расслаблена, висит, висит, вот мы ее сюда, сюда, растянули, растянули. Теперь уперлись в плечи и по очереди протянули вот туда можно с поворотом головы но в принципе с поворотом мы уже делали еще раз растягиваем голову на себя декомпрессируем ее и положили э, пальчики под Атлант да то есть нам надо почувствовать чтобы череп вот на этих пальчиках вот там катался как на, точке. Буду на одной точечке. Как будто бы висит на одной точечке. Подняли и расслабили. Вот таким образом. Можем добавить немножко мануальных приемов. Растянули человека и расслабили. Ну вот так вот завершается. Массаж всего тела Можно конечно индивидуально Если кому-то нам нужно Перейти к массажу лица да? Или к мануальным техникам дальше Или к массажу рук спереди да? ну Об этом всем Вы узнаете в следующих видеороликах А вообще лучше да не смотрите в это видео, все равно ничего не научитесь, пока вам не поставят руки. А руки поставят только здесь, только на тренинге и только у Олега Олафа Гудвина, понимаете? Это я, который популяризирую эти технологии секретные массажные, ноу-хау на всем русскоязычном пространстве интернета. Найдите мой телефон Олег Олаф Гудвин. В Академии телесо Практик. вот там логотип. А, вот логотип, да? И, соответственно, подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ставьте лайки. Пишите позитивный комментарий. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.